все больше денег приходится выкладывать на различные штрафы. Да Например, за неправильную парковку и следующую за ней эвакуацию. Конфликт между автомобилистами и эвакуаторами нарастает. Появились даже первые жертвы. Олег Кофман посмотрел, как далеко зашла эта война и каким оружием она ведется. Механические замки на колеса и миниатюрные электронные помощники рекламы антиэвакуаторов набирают обороты. Продавцы обещают водителям помочь сохранить машину в неприкосновенности. Успешный московский финансист Владислав Тумаланов еще прошлой зимой придумал, как помешать спецтехнике. Одеваем замок, вся процедура 10 секунд. Блокиратор попросту не позволяет захватить одно из колес, а поднимать автомобиль на платформу всего за три колеса запрещает инструкция. Почувствовав, что время для его устройства настало, Владислав открыл собственный бизнес. За 3900 рублей он готов завалить блокираторами всю столицу.